Привет всем мои замечательные! Сегодня я вам покажу еще одно упражнение, оно называется бабочка. Это упражнение, с которого вы тоже сможете сесть на шпагат. Его можно делать каждый день. Как правильно сидеть в бабочке? Колени вы должны опустить как можно ниже, чтобы старайтесь положить их на пол. Если у вас сейчас так и получается, подитесь как можно. Сидите бабочкой и тяните колени вниз, как можно ниже. Так сидим в таком положении 20 секунд. Затем ложимся вперед и лежим 20 секунд. Когда вы лежите вперед, колени тоже надо стараться опускать. Как можно ниже. Это у вас будет один подход. Затем отдыхаем. И опять садимся к бабочке и сидим 20. Секунд. И уложился вперед. Также 20 минут. Сидим, Затем отдыхаем. Так не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и смотрите видео. Спасибо вам, что вы смотрите мои видео. И третий подход. Как сидим бабочки? Я верю колени вниз. Стараться и положить на пол. Сидим 20 минут. И Затем положиться вперед. Лежим. Так на угол 20. Минут. Это у вас будет третий третий. Подписываемся.